Любишь классные пушки и дорогие аккаунты, но донатить не хочешь? Выход есть, сперва регистрируйся по первой ссылке в описании и ты получишь випку и 4 доната. После чего перейди по второй ссылке и бесплатно, забери комплект коронного снаряжения, оружия и даже короны антихед. Все это ты получишь на 11 ранге, Но ну а чтобы твоя прокачка проходила быстрее, просто привяжи свой телефон на сайте игры и ты моментально получишь VIP на 7 дней. При создании нового аккаунта не забудь выйти из основного профиля на сайте игры, все ссылки в описании. А что же у нас изменилось после ввода новой карты мосты 2.0? Что самое главное, теперь все начали бегать через мост, и действительно, этот путь оказывается самым коротким. Но безопасным он был лишь первое время, пока никто не знал о кое-каком простреле. Именно так я начал стрелять совсем недавно, и только гляньте... Вся фишка в том, что мы уже открываем огонь после того, как поднимемся с респы, и можно залепить хедшот с первого патрона. И правда, сколько раз мне удавалось сделать первую кровь с помощью этого прострела, играя на пабликах. Но только стало запуститься на РМ. И снайпер с стороны атаки улетел моментально, даже не успев выйти на мост. Хотелось бы еще кое-что добавить. Во-первых, перед тем, как стрелять, мы можем отойти немного левее, чтобы спрятаться от окна. Там, возможно, будет снайпер, и он нас не увидит. Чем не плюс? Да, реально решил я что-то взяться за карту мосты 2.0, но, кстати, это еще не все. Представьте, сколько народу пробегает мимо красного фургона. И что же нужно, чтобы подорвать их прямо здесь? Сейчас покажу. Поставим на это место и бросаем прямо под козырек. Пространства очень мало, нужно очень точно целиться. Ну и разумеется, не обязательно использовать подствол. Достаточно просто кинуть гранату. Тоже примерно таким же образом. Кроме всего прочего, чтобы 100% прокидывать это место рядом с фургоном, бросать гранату можно и отсюда. То есть прокидываем уже на правую кнопку мыши, а далее можно и поджимать. Жалко только никто не взорвался, но зашёл я неплохо. Так, там за коробкой. Ну, как-то так. Кое-что интересное придумал и для атаки на точку 1. Заходим через мост и бросаем под ствол прямо за коробки. Обычно там пару человек да будет. Разумеется, коцана добиваем. А дальше, по ситуации, к примеру, можно вернуться назад, пройти на мост, пострелять. В этот момент ребята могут перетягиваться с двойки. Тут мы их и подловим. Либо, разумеется, можно использовать и слеповую гранату, прежде чем зайти. Тут я сразу же на скалах пацана заметил. И Инаки. Закинул я такие 300 рублей на новый дробовик, это у нас 600 кредитов. Мне интересно, выпадет ли он мне 10 коробок, потому что больше этой суммы я крутить особо не собираюсь. Давайте откроем их. Специально закинул именно на две попытки, потому что, я не знаю, в принципе, этот дробаш мне не нужен. Давайте сразу. Пять коробок. Да, пока что нет его. Ну, я думаю, я его и не выбью, скорее всего. Если не выпадет, я вообще не расстроюсь, потому что у меня есть МАК-7, причем золотая версия. Да, ну конечно же он мне не выпал Слил я просто так эти 600 кредитов Закидывать на него больше я уже точно не буду, потому что если у меня не выпал с 10 коробок, то скорее всего не выпадет вообще, уж поверьте. Ну а прямо сейчас устроим конкурс. Всего у нас два призовых места, первый получает то, что выпадет из кейса за медика, ну а второй тысячу кредитов. Для участия нужно всего лишь подписаться на канал Хейви. также быть подписанным на мой канал, ну и просто оставить любой комментарий под этим видео. Ну а итоги, как всегда, в конце следующего ролика. Кстати, итоги конкурса на 2000 кредитов уже на втором канале, ссылка в описании.